Идет пенсионер мимо девушки легкого поведения, остановился, стоит и разглядывает ее с ног до головы. И так минут пять. Она поворачивается к нему и говорит с резинкой 50 баксов, без резинки 100 баксов. Пенсионер так подумал-подумал, поворачивается к ней и отвечает ехидно. И да я тебе 200 заплатил, если бы ты сумела бы эту резинку одеть на него. Всем приветики! Спасибо огромное за теплые слова и за поддержку. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее. Я думаю, тебе, именно тебе. Это несложно. Ну, а мне будет очень приятно. Не стесняйтесь, присылайте свои самые прикольные и классные анекдоты. И я их с радостью расскажу на своем канале. Ссылочка есть в описании под видео. Всем пока-пока.